Всем привет, друзья. Снимаю. Ой, там что-то собаки ловят. Не понял я нашу. кусают-то. Боненько гуляет. Так, что я сегодня готовлю на обед? Толщенка У нас. Вот она. Толщинку сделал Андрей. Так, утром мы жарили картошку, еще жареная картошка есть. Лины жарю. Так как эта неделя у нас масленица, будем кушать со сгущенкой. Андрей варил сгущенку очень много везде, там чуть-чуть чуть осталось, но очень вкусно. вот такая вкусная сгущенка получилась. Жарю такие блинчики на кефире, получились очень вкусные. Вот они какие пышные. Так, в духовочке у нас рыбка, скумбрия. Я ее не жарю, я ее в духовку так ставлю. Получается очень вкусная. Она как не слишком жареная и на пару готовится. Сюда добавила только адугейскую соль. Она с приправами. Ну, короче. Обалденная тоже. Так, сейчас выключаю. Все, она уже поспела. И будем сейчас кушать. Дети пришли со школы. Сейчас покормлю всех. Андрей э, делает ремонт в однокомнатной квартире. Будем сдавать квартиру. Так как не выгодно нам сдавать, э, платить за две квартиры. Вот у нас блинчик уже поспел, пока я говорила. И они пойдут туда, а я буду снимать дальше видео и покажу вам свои резиночки, ну свои работы. Девочки, у нас солики. Вот я беру и жарю блины. Бонька, что ли? Где Боня-то у меня? Боня, Боня, Боня! Боня, Боня, Боня! Нету Боньки. Убежала опять. Так, ладно, будем кушать. Будем кушать? Да? Будем кушать? Рыбу с картошкой. Боню. Там лает. Что-то там собаки прыгали. Накладываю. Ну все, покормила я своих мальчишек. Дожариваю блины. Они у меня картошку поели, блины. На блины места не хватило. Вот. Блинчики. Так, пока можно снимать видео. Пока жарятся блинчики. Блины. Так, я обещала вам показать бантики бантики делаю и вообще где у меня что лежит сейчас покажу я вам потихоньку начала георгиевские ленты делать ленты должны прийти вот-вот на следующей неделе в принципе, уже почти закончила, красивых лент не осталось, ну мало. И жду новое, новое поступление, то есть посылку. И у меня есть заказы новые к 8 марту, я говорю, уж переписалась с продавцами, я говорю, мне бы к 8 марту, чтобы это все получить и сделать, так как э, в садик, в школу кто-то, ну на праздники, на чай пить, вот, чтобы культурно все красиво, заказчики есть, слава Богу. А, и... Продажа идет, ну, у меня э, девочек своих я делаю резинки, одеваю, короче, там вот э, мамам, воспитателям нравится, делают за, заявки, э, заказы, потом магазин отдала. В магазине висят. Ну вот, в принципе, у меня Андрей вот сюда стол поставил, как вы видите. И вот эти коробки. И у меня мечта вот сюда, не сюда, а может в комнату, повесить шкафчик с закрытыми дверками, чтобы стекло было. Чтобы видно было, какие ленты, что, как висят. Моя мечта, чтобы не в коробках, а... Все конкретно культурное было. Затем вот сейчас я блины дожарю, буду доделывать это на Георгиевскую на Георгиевскую ленту. Вот мои цветочки, которые я сшиваю. По каждому цветочку. Это вот, смотрите, ну, короче, работа такая прям сидеть и делать надо так вот у меня на стуле это ленты ну это атласные затем гребс бисер, который мне нужен но это не весь Вот бисер у меня. Это не весь. У меня там еще коробка полная бисера. Затем вот к 8 марта магнитики делаю. Там еще где-то лежат. Они у меня. Короче, полно. Вот-вот-вот. Это сделанные. Так, Динаркины, Аминкины. Это Динаркины, а и аминины, такие маленькие парочка, не знаю, где еще одна. А вот Георгиевская лента. Делаю броши. Брошь. Сейчас я вам покажу. У меня и клей заканчивается. Вот этот стержень. Чуть-чуть осталось вычислила, не знаю, когда придет. Ну, в принципе, вот. Это последние мои работы. Вот она. А, Все выкладываю в интернет, в Одноклассники. Затем а, ВКонтакте. Большинство я уже продала резинок. Вот что из остатков у меня получилось, а лежит. Вот это надо будет унести мне на продажу. Все в упаковке упаковано. Одинарки сделала вот резинку. Мама говорит: не надо, это пускай на кукле будет. Я цветные резинки уже не люблю. Вот она уже у меня выбирает резинки. С утра у меня как день проходит, я всю приборку делаю. Обязательно Ну вот, в принципе Вот так вот Андрей с мальчишками ушли Ремонтировать квартиру Будем сдавать, дай бог И Чтобы за две квартиры не платить Ну вот, в принципе Вот так вот И живем Хочу рассказать сегодня история, такая произошла. Пока блины жарятся. В садик повела Аминку с Динаркой. И у меня знакомая подруга. Вместе она тоже привела дочку свою. И увидели, выходит у Андрея сестра Танька. Не поздоровалась, ничего. ну как обычно, она же себя высокомерно ставит. Потому что она очень завистливая. 42 года ничего не умеет. Вот сейчас она тоже беременная. С пятым ребенком ждет ребенка. Висит, можно сказать, на маме. Ну, не вязать, ничего. Рукобили абсолютно ничего не умеет этот человек. Вроде 42 года. А так, как-то я просто удивляюсь. Для меня это дико кажется. Ну вот. И мы вот с подругой-то моей, с моей знакомой подругой, она просто возмутилась прям вся, ну, подруга моя, Люда. Как, говорит, вот так вот, ладно, говорит, с тобой не здороваться, а как, говорит, с племянниками-то не поговорить, ничего, я говорю, я не знаю. Я, я лично я даже вот... С ее нами детьми всегда поразговариваю, постою. Она вот ну, завидует, она пятого ребенка ждет. У нее все мальчишки, все она, девчонок хочет. На днях у нас у Динарки был день рождения, 22 февраля. Бабушка, то есть у Андрея мама, даже не позвонила, шоколадку даже не купила за 10 рублей для нее. <coughs> не поздравила. Ну, короче, вот так вот они себя показывают, что типа наша хата с краю ну, вот так. затем я позвонила а, как раз вот позвонила на днях и сказала мы за квартиру платим за эту 7500 и будьте добры проценты вернуть обратно потому что это не ваши деньги вкладываюсь и я в том числе я тоже плачу потому что ну, получается вот так вот бывает у Андрея работы нет Ей приходится вкладываться. <coughs> она говорит: Я тебе не дам, ни за что. Ты кто такая? Я говорю: вот именно я никто, и я за твою квартиру. То есть, ну это давай мне проценты, говорю, вот эти. Андрей, тем более, там у нас газ, воду провел. Они даже пачку сигарет ему не купили. Нет, ни в какую, она такая падка на деньги, она на чужие деньги особенно. Вот, говорит, мама платила, а вы не платили. Ну, типа, Андрей не платил. Я говорю, мама-то ваша общая, я говорю. И что ты хочешь, ты, говорю, никогда в жизни ни за что не платила. И ты, ты говорю, только привыкла вот хапать, хапать, хапать. И вот это чужое, чужое, чужое, все это, это на себя брать. Я говорю, я просто таких людей не понимаю. Ну, просто халявчики называется. Халявщица еще то. Но если матери не будет, говорю, как она жить будет. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Она не в огороде, во-первых, не умеет делать. Но мать все делает. Потом кушать не умеет, варить. Пироги тем более не умеет стряпать. Пироги как-то пришли. Да. Попробуйте, говорит, пироги. Пирожки постряпала. О. У меня, правда скажу, Фарида намного вкуснее готовит. У нее тесто такое... А я просто в шоке. Нет, даже не передать словами. Оно пресное, не готовое, оно сырое, не прожаренное. Ну, короче, вот тесто тестом. Не пирогами пахнет, а тестом. Ну вот. Она видит в интернете то, что я продаю эти, как его, резиночки. Ну, там вот рукоделием занимаюсь вот она э, не умеет она только умеет кошек разводить кошек разводит и все вот здесь э, у нее кошка она сейчас родила и продает она котят вот, на кошек на кошках она деньги может и все Андрей говорит, там вообще такая вонь, говорит, заходишь в новый дом вроде, да, заходишь, говорит, там-то ну, кошачьим говном, говорит, вот этот аммиак, запах аммиака, я терпеть не могу, Фу, кошмар. Он мне рассказывает, аж меня до на вот это все. Короче, ну, она, человек не, как сказать, нечистоплотный. Так скажу, да. Она не любит ни порядок, ни чистоту. Лично в грязном халате бегает. И дети то же самое. Ну, про мужа вообще можешь. Ну вот. Вот последние мои работы. А, кто видел, в одноклассниках у меня друзьях есть. Затем... Вконтакте. Я вот это все выкладываю. Ну, в принципе, у меня резиночки долго не задерживаются. И слава богу. Как-то я унесла на продажу. В день у меня очень хорошо вышло. Полторы тысячи. За полторы тысячи продала на полторы. А потом еще на тысячу. Ну, бывает, на 500 рублей. Хоть как-то что-то для нас. Это плюсы. Тем более, девочкам что-то там купить. Они же у меня приходят вечером. Мама, папа, что купили? <связывая> вот. Купили вот обои. Как вы видите, у батареи вон, видите? Обои. Это в вот однокомнатную квартиру. Ну, самые дешевые взяли. На кухню, в э -э -э зал и в прихожую. Ну, чтобы культурно было, как говорится. Вот сейчас Андрей будет красить потолок, говорит, сегодня. И завтра, наверное, зал начнет обои клеить. Пока я говорю, конечно, что делать-то? Он уже сам не знает, что делать. Работы нет, пока говорит. Пока я это делаю. Я говорю, давай работай. то есть делай. Вот все, Длину это жарила. И сейчас пойду работать, работать делать. Резиночки. Свет мне надо? Нет, не надо. Вот здесь пистолет клеевой. Как-то я включила его утром. И к, к вечеру вспомнила, что он у меня включен И даже не тёк, ничего. Очень хороший у меня пистолет. Вот еще надо обклеить резиночки. Динарки Аминки сделала, маленькие, чтобы бегать им. Это сейчас обклею будет культурист вот так вот друзья вот так и живем хочешь жить умей вертеться как говорится для меня резинки не то что да до, доход какой-то или что там нет для меня они хобби они мне прям вот что-то новенькое придумаешь там Прям душа радуется. Когда тебя хвалят, вот это э, очень мне нравится. Динарка уже говорит, мам, давай вот эти продадим, эти не продадим, она уже выбирает. Я говорю, ладно, давай. Э, они себе оставляют, какие надо. Ну, аминки еще пофигу я как-то. Что есть, что нет, но новое любит одевать, как обычно. Ведь это для мусора ведерка у меня. Так, сейчас Георгиевскую ленту закончу. Планов много. А, времени мало. Как говорится, 24 часа в сутки для меня это мало, точно. Ну, Но... а, так, меня спрашивали о бабуле. Как наша бабуля. Я расскажу в следующем видео, потому что эта конкретная тема меня прям уже э, не знаю даже как, ч. Но мне добивают бабулю, добивают ее, все, короче. Ничего хорошего. Давайте я на следующем видео расскажу. Фарида, Фарида у меня в городе работает. Все нормально, слава богу, каждый день звонит. <coughs> Денег с меня вообще не спрашивает, Ну, короче. Она никогда не спрашивала деньги, вот, ну, вот такой человек, она ей 17 лет, она независимой хочет быть, независимой, я говорю, молодец, но это не как у Андрея Таня, 42 года, она зависима от мамы до сих пор, живет, у нее сейчас муж-то дома, не работает тоже, вот они на двух пенсиях и живут сейчас там, и из-за этого она процента не хочет нам возвращать. Я, говорит, не дам никому эти деньги. Я говорю, ну и ладно, пускай будет. Пусть приходят к тебе, ешь. Это у меня не последние деньги, говорю. Бери, забирай. Ну, короче, она наглая женщина насчет денег, я так скажу. Человек такой. Бескультурная, жадная сволочь. Да. Короче, ни Амину, ни Динару бабушка Света не поздравляла ни разу. У, Дина... у Амины 2... 1 сентября было день рождения, не поздравила. Даже шоколадку не купила за 10 рублей, как говорится. У меня это, Динарки тоже. Я купила тортик, мы чай попили. Динара говорит, мама, только ты меня любишь. Я говорю, конечно. Я вас всех люблю, говорю. Для вас все сделаю. Так что стараемся, живем, не выживаем, а живем, конкретно живем. Уже планы на будущее, вот этот снег растает, там Тарампары мы с Андреем уже обсуждаем. что да как, да почему, как, что сажать уже в огороде, уже говорим. Куда что посадим, что сделаем. Короче, вот такие мы огородники. Ну все, наверное, друзья. На этом попрощаюсь я с вами. Давно с вами на связь не выходила, так прям на камеру не рассказывала. Ну вот, конечно, меня задело то, что вот э, люди уже видят и говорят вот это мне. Я говорю, а что ж... А это, ну то, что вот так, почему они себя ведут. Ну такие они люди. Они, они любят, когда для них что-то делают. А когда они показывают там что-то там а, ну вот а, халявчики я вам так скажу халявчики они люби, любили когда андрей помогал им все бесплатно делал пачку сигарет даже не покупали вот это они очень любили очень им хорошо было а когда вот андрей что-то попросит это все, это жесть, это все, ничего не отдам, это все мое, они кричат. Это все мое, ничего не отдам. И вот эту квартиру мать не хочет на Андрея записывать, вот эту трехкомнатную квартиру, потому что она меня не любит. Я говорю, так мне эта квартира вообще в принципе не нужна, у меня вон однокомнатная есть. Захочу я туда рвану. А это, говорю, твоя хата должна быть. Вот. Ну вот так вот. Все теперь. Пока-пока. Пишите комментарии. Всем отвечу. До новых встреч. Пока-пока.